Откроется коридор затмений, который продлится аж до 16 мая, и это явление способно изменить жизнь. Любое затмение имеет в первую очередь психологическое влияние на людей. Просто так складывается геометрия положения Луны, Солнца и Земли, просто таковы законы. Это время, когда приходит некое ну, понимание да, циклов в судьбах людей. Солнечное затмение Солнца – это жизненная энергия, это события, а Луна – это психика, это эмоции. Этот эфир выходит 21 апреля в 16 часов 15 минут и до 30 апреля осталось совсем немного. 30 апреля это день, который войдет в историю, ведь откроется коридор затмений, который продлится аж до 16 мая и это явление способно изменить жизнь ну, людей. А, с одной стороны аж до 16 мая, с другой стороны чуть больше двух недель. Подумай, что тут такого. Аж что вообще происходит, давайте, с точки зрения астрономической, вот такой... А может, у астрономов простой, проще, На уровне тел. Ну, точки... тень Луны частично или полностью скрывает ну, Солнце. Ну, что такое время? затмение, мы знаем, почему да. коридор, а не что вот эта Луна да. начинает непрерывно перекрывать Солнце. Тем более, что э, во все предыдущие времена mm -hmm. это демонизировалось. Это явление, оно наводило ужас и использовалось в том числе для всевозможных предсказаний И содержал целый ряд рекомендаций, как Нет, использовать Само явление использовалось как плохое признаменование Вот и мы его уже готовы так использовать А может быть все не так страшно, давайте об этом и поговорим У нас на связи два астролога и один астроном Астрологи. Вера Хубилашвили, известный медийный астролог, эксперт телевидения, штатный астролог журнала «Космополитен», основатель уникальной школы. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Добрый день. И Михаил Николаевич Бородачев, астролог и ректор русской астрологической школы. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Здравствуйте. Добрый день. А за астрономию, за науку, хотя астрологи тоже считают, что они представляют науку, а у нас отвечает Антон Бирюков, астрофизик, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Московского государственного университета. Ну, здравствуйте, да, здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Антон. Добрый день Мы, так скажем, вы представитель академической науки Да, Антон, мы да. начнем с вас Потому что все-таки нужно понимать Что это за коридор затмения здесь, а, а, Замечают ли астрономы что-то необычное Вот это, Вернее, ожидают ли астрономы Какие-то вот с точки зрения просто необычности явлений в небе а, с, шест... какого? с 30 по 16 Или вы нам просто скажете, что это тела небесные Двигаются туда-сюда и, и все И такое каждые две недели происходит mm -hmm. Пожалуйста Знаете, вот я когда немножко... К эфиру, мне даже пришлось погуглить, что такое предок затмений, потому что такой термин не используется в профессиональной астрономии. За ненадобностью оказалось это просто промежуток времени между парами затмений, лунным или солнечным, потому что, как правило, затмения происходят парами, иногда даже тройками. Просто так складывается геометрия положения Луны, Солнца и Земли. Просто таковы законы движения Луны, Солнца и Земли. А, а, всегда, ну, всегда. Геометрия. Геометрия. То а -а. есть, а, это, я, честно говоря, вообще не гуглил. Спасибо вам за то, что вы это сделали. Я думал, что это ряд затмений, которые там разные планеты, так уж совпало, затмевает одна другую. Ведь Венера, Меркурий там тоже ведь затмевают друг дружку там, периодически. А -а -а. Ну, есть, да, такое понятие, как транзит, скажем, Венера по диску Солнце здесь все гораздо проще. Можно, на самом деле, если подумать, то можно прийти к выводу, что затмения обязаны всегда идти парами или тройками, потому что затмения всегда случаются, когда э, линия, по которой пересекается плоскость орбиты Луны и плоскость орбиты Земли, смотрит примерно на Солнце. А вращается она относительно Солнца не так уж, в общем-то, и быстро. И поэтому, когда происходит солнечное затмение, Луна делает половину оборота в по своей орбите, и где-то там через две недели случается лунные. Ну, или наоборот, сначала лунные, а потом Солнечная. Не обязательно могут быть полные, это могут быть частные затмения, но всегда такие падали, а -а -а. там даже Спасибо, Антон. Если хотите, можете покинуть наш эфир. Нет, подождите, я... Антон, а вы лично, правда, в этом видите только геометрию, или все-таки у вас какие-то есть... Э, Опасения, ну... которые да. мы, так сказать, сейчас максимально нагнетаем. То есть Пожалуйста. весь мир, все человечество в, в историческо-культурном разрезе видело больше, чем геометрию в этом. А вы, как человек, как ученый... Как, как человек, как ученый, как человек, знакомый с экспериментальными, с наблюдательными данными, я могу сказать, что только геометрия. То только геометрию. Хорошо. Хорошо, поэтому нет. мы не, будем, не обидимся на вас, если вы покинете Подождите, наш эфир. Подождите, А если Это хотите, провокация. послушайте, что скажут зна по-настоящему знающие люди. А и здесь... Сейчас а вы дошутитесь. Я подлизываюсь наоборот к астрологам. Я надеюсь, что мне что-нибудь с этого Сейчас быстренько при... посчитают, кто вы там по гороскопу, какая и у вас тотальная карта. Всегда и что есть, с вами всегда будет. есть плюс и минус. Я да. надеюсь на плюс. Так. Прям по очереди, Вера, на, на ваш взгляд, вот, да, мы услышали некие фактические данные. А теперь, с точки зрения астрологии, вот эти вот два события, 30 и 16, и все, что должно плохого и хорошего или какого произойти между ними, но знаете, что в эфире. Ваш коллега, который всегда ну, может вступить с вами в дискуссию. Пожалуйста. Да, замечательно. Я не очень люблю слово «карма», но обычно эти периоды именно так и называют — «кармические коридоры». И, в общем, это все не случайно. Мы все так или иначе проходим какие-то ну, событийные вещи в своей жизни, которые, ну, как странно может показаться, повторяются. И почему-то человек ходит по каким-то сюжетам в своей жизни достаточно часто с одним и тем же сценарием, но с разными персонажами. И вот, собственно, вот эти периоды, так скажем, астрологические — очень нагнетенные будем говорить, да, как карма и такой накал негатива, это на самом деле не очень про это, просто это время, когда приходит некое ну, понимание да, цикла в судьбах людей. И если мы обратимся к нашему недавнему прошлому, у нас не так давно шло именно кармическое такое влияние больше на людей знаков близнецов и стрелец последние два года, и к ним же еще присоединялись знаки Девы и Рыбы. Вот эти знаки, они могли сталкиваться с каким-то, ну, можно сказать, большим количеством вопросов для себя в своей жизни, да, и с какими-то ситуациями достаточно остро, потому что кармические периоды вот этих затмений, да, они идут циклически, всегда, и всегда это определенная такая хронология, и не только для человека, но и для планеты в целом. Исторические циклы они тоже все описаны достаточно явно и просматриваются. Да? И здесь мы сейчас перешли в другую диагональ. У нас в вправо ось телец-скорпион. И сейчас под большим, будем говорить, прицелом находятся люди как раз-таки так называемого фиксированного креста. Это Тельцы и скорпионы которые являются главными, так скажем, активными лицами действующих Периода, и к ним присоединяются еще любые водоверия. Но пугаться этого не надо. Такие периоды происходят как раз для того, чтобы человек чуть больше обратился в свое ну, в существование на планете Земля. Потому Хорошо. что... Вера, извините, что перебиваю. Я очень рад, что от рыб наконец-то отстали и теперь вот это отдуваться будут присоединенные львы. Хотя слава... В основном телец, недаром он наш руководитель. Да, вот слава богу он не слышит, а то бы испугался. Но тем не менее, с 30, с 30 по 16. На дачу ехать или не ехать, я не знаю, там, в отпуск ехать или не ехать, всего 2... Тут все майские в этом коридоре. Это очень важный вопрос. Пожалуйста. Согласна, согласна. Это наша самая любимая пора для российского человека. Но здесь, видите, как интересно, совпадает 30 апреля первое затмение, оно практически в полуночи происходит, ближе к ночи. И в эту же ночь у нас случается еще такое очень мистическое действие, как Вальпургиева ночь. Я думаю, многие про него слышали и понимают. Да? Я не нагнетаю, но просто хочу, чтобы вы понимали масштаб происходящего именно в этот период. Поэтому циклы, когда так соединяются, очень большая мистичность может происходить. И вообще в периоды самих э, дат коридоров затмений абсолютно ни один астролог вам никогда не порекомендует отправляться в какую-либо поездку или куда-нибудь вообще бежать по каким-то срочным важным делам. Это время, которое лучше, конечно же, находиться в более безопасном месте пространстве, когда уже мы пройдем вот в эту точку входа, что называется, начиная там с 1 2 мая, конечно, уже можно поспокойнее mm -hmm. двигаться в своем нужном направлении. С какого, Еще, с какого с... мая? Ну, если уж брать совсем, так скажем, безопасное время, да, у нас там еще и ретроградный Меркурий начинает свой... Это наше поэтому... любимое. И, да. Я думаю, с ним уже знакомо, так или иначе. Но просто будьте аккуратнее, потому что начало мая оно будет чуть попроще, полегче. Чем ближе мы будем к 16 мая, там как раз у нас а, уже лунное да. затмение, оно более, более напряженное, в нем Хорошо. больше коллективных аспектов, и оно более такое... Хорошо, спасибо. Есть, на майские вот нормальная. Антон, а вы говорите геометрия. Да. Ну как тут? Ну Михаил Николаевич, наконец-то... Может быть, вы... Да, да -то... должен сказать, Михаил Николаевич, ну вот вы, вы скажите сейчас все, что вы имеете сказать... И еще да. я хочу подчеркнуть вот, э, наш интерес э, к тому, что, уважаемая Вера, говорила о мистических силах. Это что имеется в виду? Это силы добра и зла вообще? Что это? Мы понимаем там, ну, космическую энергию, да, мы понимаем энергию, это влияет на наши там, энергетические поля, это более-менее понятно. За, за себя говори. Да, да пожалуйста, Миха Михаил Николаевич. Здесь очень просто все. Любое затмение имеет в первую очередь психологическое влияние на людей. Сильные изменения в биосфере, в атмосфере не происходят в это время, но тем не менее любое затмение всегда как-то встряхивает психику людей и усиливает хорошие качества у человека и негативные отрицательные то есть это время проявления лучшие люди становятся еще лучше плохие люди становятся еще хуже вот об этом нужно всегда помнить поэтому круг людей вокруг себя нужно во время затмения как-то сепарировать все таки находиться в кругу семьи с друзьями, тогда гораздо легче и продуктивнее пройдет этот период. А этот период действительно более высоких энергий. Представьте себе, вот Земля и Солнце и Луна в, одной, э, в одном направлении, они э, создают вот этот э, геомагнитный э, эффект когда силовые поля тянут в одну сторону атмосферу Земли, биосферу Земли, психику. То есть это односторонние состояния психики у людей усиливаются. То есть я или буду делать вот это, вот это, вот это упорство такое. Тельцовское, например, это будет сейчас в знаке Телец. То есть люди будут упорствовать. И в то же время те, которые поставили себе цели, хорошие цели, могут их добиться. То есть в бизнесе кто-то захотел организовать свое дело. Пожалуйста, полный вперед, если к тому все сложилось. А если не сложилось, это будет авантюра. Помним слово о полку Игореве, когда князь Игорь не вовремя выступил в поход и потерпел поражение было затмение вот Если в этом, да, если, э, войско готово, если у Игоря все сложилось, он бы одержал победу. Если не сложилось, то поражение. Поэтому любое затмение – это или пан, или пропал. Или-или. Угу. Никаких компромиссов. Да, да. В общем, какой-то э, здесь момент ключевое доведение до конца, до, до крайности да. какой-то. Совершенно вот. верно. И коридор затмений, э, солнечное затмение, солнце – это жизненная энергия, это событие. А Луна ⁇ это психика, это эмоции. Угу. И вот солнечное затмение сейчас пройдет по событиям, а 16 мая на взводе будут эмоции. Э -э психическая реакция на все происходящее в мире, в семье, э -э на огороде у себя, на даче. Вот здесь нужно беречь свою психику. Угу. Означает ли это, что когда говорите, здесь будут эмоции, то есть они будут чрезмерными, трудно контролируемыми, преувеличенными? Да, совершенно верно, поскольку э, когда выстраивается в один ряд ось Земля, Луна и Солнце, ну, в разных порядках, mm -hmm. то это всегда повышенный фон энергии. Поэтому... Маленькая ссора может привести к большой драке. Или mm -hmm. же наоборот, вот маленькая инициатива может привести к очень хорошему начинанию. Вот только mm -hmm. о чем-то подумали, намерение вложили и дело пошло. Маленькое добро. Семечка добра. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Серьезно относиться. Важный вопрос к Антону. К Антону, Антону. Антон, Хорошо, да. Что что вы конечно. А вы кто по знаку Зодиака? Я, по-моему, Вот я это по-моему, вот это, я вот это, я, я так-то не, не помню, вот это, да. А скажите... А я вот уже давно это... не отвечал на этот вопрос, Это Ну, видите, а нам интересно. Вот Вера упоминала ретроградный Меркурий, и к нему очень тоже с большим таким вниманием относится публика. А тут ты тоже как-то услышал или прочитал где-то, как всегда, очень так отрывочно, что ретроград. Ретроградный Меркурий – это такая достаточно регулярная штука, и, и в общем-то, ничего такого особенного в, ней, в нем нет. Вот э, что скажете? Ну, да, совершенно верно. <coughs> То есть это тоже просто некоторое свойство, это характеристика относительного движения Земли и Меркурия. То есть иногда Земля обгоняет Меркурий, иногда Меркурий обгоняет Землю. такое случается не только с Меркурием, но и с Венерой, и с Максом. То есть бывает и ретроградная встроенная. Венера, и ретроградный Марс, вот спасибо. Да конечно. да, конечно. Вот спасибо. А скажите, да, пожалуйста, все-таки с точки зрения науки, вот все, все эти явления, ну, в первую очередь затмение, конечно, там с точки зрения электромагнитных полей, там каких-то излучений, то, как влияет на нас Солнце, происходит ли там что-нибудь интересное? Гравитация, в конце да. концов, да. Э, нет, нет, все вот эти эффекты, которые формально можно посчитать, например, изменение силы гравитации, изменения, может быть, в поле излучения, электромагнитного излучения, ну, формально какие-то есть, но они настолько малы, это можно оценивать. Оценить, они настолько могут, на что они не на есть Астрофизики скучают, но поскольку это коридор затмений, скучание да, преувеличено. Да, очень сильно преувеличено. А потом, если задать им вопрос, подобные вопросы 16-го, <связывая> они могут так вспылить, что даже потом сами будут удивляться, чего это они так разошлись. А Вера, а вот вы, вы, же, вы же сказали про ретроградный Меркурий. Когда и чего, и чего ждать? Ничего не делать, сложить руки, как а всегда. Все же на него кивают, что если что-то не так, так то кто, виноват. А, это, он? Ну, это ретроградный Меркур. Пожалуйста. На Меркурий у нас уже в мае к нам приходит в гости, и обычно все ждут и дату, когда приходит э, начало этого всего <смех>, действия. Но если говорить честно и откровенно, то все эти энергетические процессы они начинают ощущаться и происходить сильно заранее, потому что Меркурий входит в так называемую петлю. И от того, в каком знаке будет находиться Меркурий, конечно же, будет э, ощущаться то самое ну, влияние, да, что называется, на людей, будет ли это Тревожная, сложная, действительно настолько напряженные процессы, которые мы все прекрасно понимаем, какие приносят это эффект. В этот период Меркурий будет в своем собственном знаке достаточно спокойный, достаточно гармоничный. Поэтому напряжение, скажем так, зашкаливающие проблемы его сферы, я бы, наверное, не обещала бы людям не Хорошо, спасибо. Вопрос: спасибо большое. Нет, люди все равно поедут. Вы понимаете, то, что сейчас. Сказали, что лучше находиться в безопасном месте никого это не остановит все запланированные поездки будут реализованы и, и э, михаил николаевич ну э, не знаю там поезд или самолет и вот есть какая-то били... что безопаснее тогда раз все равно поедут дорогие друзья раньше иванушка на печке ездил это самый безопасный транспорт там жестко. Скажу так, любое ретроградное движение – это лишь видимое движение планет, которые у нас в Солнечной системе. И серьезное влияние действительно не оказывают. И бояться этого не нужно, что вот будет что-то ужасное. Ретроградность – это возвращение к прошлым, недоделанным делам, работа над ошибками. Вот что нужно в это время. И я считаю, что это очень продуктивный период, если вы не так сложили свои отношения, Отношения, или с людьми близкими, или что-то не то сделали по работе, нужно исправлять, возвращаясь к прошлому. И вот эта ретроградность, например, международные отношения можно переустроить, возвращаясь к прошлому, и улучшить их, работая над ошибками. Понятно. В своем домашнем хозяйстве не докрасили забор, ну, нужно подойти и докрасить этот забор. Вот же такое ретроградность. Пугаться здесь нет смысла. Хорошо. Просто... Вперед мы не пройдем, если не закончим по прошлым да. событиям, не доведем до конца. Это время доведения до конца каких-то недоделов. Mm -hmm. Так, Понятно. мы будем спрашивать, мы у спрашивать, коллега, что делать каждому знаку? За... Не, не так, зодиака, так, если у нас в аппаратной сидит именинница, девушка слегка за 30, у меня сегодня день рождения. Вера, можете в двух словах сказать, что... а что она хочет узнать? Вот, интересно, скажи. А, а, Во-первых, ты значит <связывая> пара, <связывая> пару слов для именинницы да, для, для людей, которые родились в этот день. Сегодня да. Сегодня у нас 21 первое апреля. Да, да, я правильно понимаю, да, именно верно. сегодня ее день рождения. Ну, Во-первых, я поздравляю нашу именинницу. День достаточно Спасибо. хороший, день действительно очень сильный. И очень много благотворных энергий в этом дне сегодня сложилось, что очень приятно. И обычно мы все знаем, да, что у каждого человека есть своя личная персональная программа на год, да, так называемый соляр. Это его личный Новый год, и очень всегда благоприятно его в эту новогоднюю, скажем, пару очень многое заложено. Жить. И я от себя лично желаю вашей коллеге, чтобы наступающие перемены, надеюсь, очень приятные и хорошие, потому что энергии этого дня действительно очень, очень благотворно складываются. Они закладывают возможности для вашей коллеги. и Я очень хочу, чтобы эти возможности обязательно в ее жизни случились. Это она очень вас очень слышит, и она счастлива. Спасибо. Не только для нашей коллеги, но все, кто родился в этот день, сегодня благоприятное благоприятное время, чтобы заложить нужные вам возможности, которые реализуются на лучшим образом. Спасибо большое Спасибо нашим экспертам. Вера убилашвили известный медийный астролог, эксперт телевизионных каналов, штатный астролог журнала «Космополитен», основатель уникальной школы. Спасибо. Спасибо. Михаил Николаевич Бородачев, астролог, ректор русской астрологической школы. Спасибо большое. И человек непоколебимый. Я думаю, что мы все должны держаться в трудной ситуации рядом с ним. Антон Бирюков, астрофизик, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. МГУ имени Ломоносова. Ну, Антону мы, знаешь, отдельная благодарность за, знаешь, теперь к ретроградному Меркурию прибавилась ретроградная Венера и ретроградный Марс. А я думаю, люди найдут этим понятием применение. Все это просто геометрия, будь как Антон.